Андрей Андреевич подскажите пожалуйста как мне выйти замуж мне 44 года ребенку 6 лет по вашим методикам встречается хотят замуж не берут спасибо Кристина Кристина на моем сайте Дуйкогуру гуру есть великолепный семинар он называется как выйти замуж он этот семинар его можно приобрести также есть сангая выйти замуж так и пишите сангая Дуйко выйти замуж там Полуторачасовые мои рекомендации. Вот если делать хотя бы 10 минут в день то, о чем я там говорю, то она выйдет замуж за один месяц, но за два месяца гарантированно. Проверено долгим опытом, уже 15-летним.